Часто людям кажется, что желанность и желание – это одно и то же. Желанность – это свойство, а желание – это когда мы чего-либо хотим. Давайте чуть-чуть разберемся в этом вопросе и почему это важно. Когда мы желанность привязываем к действию, то есть я хочу, например, я хочу на Канары. И если я не съездил на Канары, то я неудачник, у меня не получается, я чего-то там не добился, не достиг и так далее. Если я съездил на Канары, то я успешный человек, у меня все хорошо в жизни, на меня можно равняться и тому подобного рода вещи. То есть Канары получаются уже некой моей оценкой чего-либо. Плюс еще сколько мне надо съесть на эти канары. Одного раза достаточно или это надо каждый год, а может быть, несколько раз в год, ну и так далее. Да? Если не привязывать желание к исполнению, то мы встречаемся с такой детской функцией, как фантазия. Мы можем фантазировать и использовать эту фантазию как ресурс. То есть тогда у нас остается способность желать, способность быть желанным и уметь хотеть. Например, я сижу в офисе, за окном какая-то хорошая погода, и мне очень хочется туда, вместо того, чтобы сидеть в душном офисе. Как часто мы слышим такие фразы «мне надоело сидеть в офисе», «я, наконец, из него уволился», и человек увольняется и вообще не знает куда деться и оказывается что в офисе это было все просто и понятно потому что там было привычно человек тоже часто мучается такими вещами окей когда у вас есть такое желание вырваться из офиса попробуйте посидеть какое-то время обычно от 3 до 5 минут может быть даже меньше и Закрыв глаза, сходить туда, куда хочется. То есть пофантазировать. Может быть, это какая-то аллея, может быть, это какое-то кафе, может быть, даже те же самые канары и тому подобного рода вещи. Иногда, если в офисе это не сильно удобно или дома, я часто советую самое лучшее место для уединения – это туалет и там нам точно никто не мешает фантазировать, и никто не следит за нами, что мы там делаем. На самом деле вот эти несколько минут наслаждения, во-первых, они нам дадут ресурс ощущения отдыха, что мы напитались тем счастьем, которое мы хотели получить, пройдясь по той солнечной улице, которую мы видим за окном. И тогда у нас есть сила и энергия для того, чтобы продолжать работу. Более того, если мы позволяем себе эти вещи, то у нас вообще-то с энергией все в порядке становится. Очень часто нам кажется, что мы не имеем права желать. Ой, ну ты замахнулся. Почему? Если мы отделяем желание от действий, то тогда эта оценка и оценочность уходит, И тогда мы имеем возможность желать то, что хотим. Когда наш организм, тело привыкает что-либо хотеть, и вообще оно понимает, что можно хотеть, и что можно хотеть и делать, хотеть и не делать. Хотеть делать, хотеть не делать. Это тоже про желание. И тогда оно начинает быть на нашей стороне. Оно нам помогает осознать, что можно на самом деле, а что нельзя. Что хочется и нужно делать, а что хочется и можно не делать. И либо можно делать и так далее. И у нас тогда начинается взаимодействие с нашим так называемым внутренним миром. И тогда у нас есть так называемый внутренний голос, и мы начинаем себя слышать и себя же понимать. Вот что такое желанность. Вот что такое желание. И тогда мы становимся желанны. И если вы слышали, желание – это когда я что-то делаю. А желанность – когда я желанен на этой работе. Я желанен в этой семье. Я желанна для этого мира. Я желанна для самой себя. И тогда, когда мы позволяем себе несколько минут насладиться виртуально, и когда есть возможность насладиться этим физически и фактически, тогда мы становимся наполненными, и у нас есть энергия, и с нами хотят общаться. Это секрет всех женщин, которые, которых любят мужчины. И часто женщины спрашивают, «Почему на мне не женятся?» Как только меня бросают, тут же выходят замуж, либо женятся, в зависимости от того, кто это говорит. Но мне при этом говорят, что я не готов создавать семью, или я не хочу семью, не готова. Да? Просто когда человек встречает нежеланного человека, который сам себе нежеланен, который сам себе много что запрещает, он понимает, что жизнь с таким человеком будет сложной. Состоять из одних запретов и состоять из несбывшихся надежд и мечтаний, если вообще таковые будут иметь место. И совсем другое, когда у человека есть энергия, горят глаза, и он умеет хотеть умеет что-то воплощать в жизнь, что-то просто хотеть, где-то просто мечтать. И при этом он умеет не просто мечтать, а еще и делать действия. И всегда различать одно и другое, потому что как только мы уходим в один из полюсов, есть люди, которые даже к психологам обращаются, они говорят, понимаете, я вместо того, чтобы делать проект, сижу и целыми днями мечтаю, как здорово будет, когда проект уже осуществится, и я буду великим, знаменитым. Тогда вопрос, тебе нужно величие и знаменитость, и что под этим стоит, потому что нам обычно велик, само по себе, совершенно не нужно. А вот когда я великий, то и дальше начинается правда. И тогда мне проекта, собственно говоря, не очень нужен. А вот это то, оно для меня очень важно. Вот. И тогда мы занимаемся всем, чем угодно, кроме проекта. Потому что его там мне меньше всего хочется делать. А вот пофантазировать, какой я молодец, это классная история. Кстати, по поводу желаний и фантазий. Есть такой моментик, когда проводили исследования И тренировка у спортсменов была трех видов. Первая группа не тренировалась совсем. Вторая группа прошла тренировку в обычном режиме. Третья группа не тренировалась, но при этом она в голове проживала каждый момент тренировки. То есть она ее в своих воспоминаниях проживала и своими желаниями. Вот. В итоге получилось так, что та группа, которая не тренировалась, они ничего не получили, а те, кто тренировался и фантазировал тренировку, они примерно, состояние мышцы подготовки было одинаковым. Я не говорю, что надо вместо тренировок заниматься спортом в голове, но когда это все вместе, почему бы и нет? Поэтому иногда мы виртуально ходим по красивым улицам, а иногда фактически. В зависимости от того, когда нам это захочется, позволяйте себе желать и подарите себе миру как желанного человека.